здравствуйте дорогие друзья мы сегодня с вами продолжаем наш волшебный марафон который пробуждает нашу душу распутывает запутанные слои сознания позволяет освободиться от всего накопленного опыта который давным-давно хранится в форсунках души тела и даже пространство жизни как иллюзия ценности и когда мы это осознаем отпускаем завершаем освобождаем мы создаем место на которое в нашу жизнь может прийти нечто волшебное, очень нужное для нас, очень по-настоящему ценное, своевременное и ресурсное, так же как мы не смогли бы зародиться в луне нашей матери, напитаться энергиями, нужными нам для созревания и родиться так и каждая, каждая идея, каждое творение, оно проходит эти этапы, и да, это правда, нечто может появиться, когда у нас есть пространство великого ничто, то есть пустоты, пустоты, будь с ней на «ты», не бойся это тьма, да, это тьма, и порой кажется, что пускай будет хоть что-нибудь, только бы не пустота, это встреча с великой Ма, встреча с матерью, встреча с душой, встреча с самим собой, неизбежно. Почему бы не сейчас? И сегодня я приглашаю вас в этом дне ощутить благодарность всей цепочке учителей. Всей цепочки учителей, которые были у вас в жизни, начиная с сегодняшнего дня и до первого момента вдоха, даже более, до первого касания к миру материи в теле мамы. Да, самым первым учителем нашей жизни является наша мама. Поскольку мы на планете Земля постоянно учимся, и это своеобразная Великая академия, в которой можно быть вечным двоечником, постоянным лузером, возвращаться на тот же уровень, а можно стать академиком. И этого уровня достигают те, кто осознает, осознает устройство этой условной иерархии и понимает, с чего все началось и для чего развивалась. Наша мама – это действительно та структура, которая больше всего похожа на целостный суммарный опыт нашей Души в мире материи. И те качества Личности, и те события, и те обстоятельства, которые сопутствовали нашему взрослению и взаимоотношения с мамой показывают ту истинную картину реальности, которая у нас сложена с планетой Земля. И некоторые из нас накапливают по жизни очень длинную цепочку учителей, пока кто-то из них не сможет подобрать ключик к нашему сердцу и пригласить нас в измерение единства. Дверь в это измерение открывается изнутри, изнутри тогда когда мы готовы мы открываем дверь изнутри наружу великому миру и выходим выходим взрослыми зрелыми как бабочка из кокона готовые порхать проявляться творить и познавать это и есть взрослость. Сегодня я вас еще раз приглашаю почувствовать на уровне своего сердца благодарность к той самой первой, самой главной партии, к своей маме. Ничего, кроме благодарности, она больше в этом измерении от вас никогда не ждала, да и получить не способна. И иерархия рода проводит энергию от предков к потомкам. И единственное, единственное, что могут выразить потомки, это... Искренняя благодарность, которая подчеркивает наше глубочайшее уважение. И если вы сейчас мама, независимо от того, сколько вам лет, 20, 45 или 70, неважно, пожалуйста, почувствуйте важность момента поклона к вашей маме сейчас а не ожидания поклона от ваших детей. Выровняйте энергию в своем роду. Ощутите то глубокое приглашение, которое я вам сейчас предлагаю. Вы, вы сейчас ребенок своего рода, у которого есть мама и у которого есть цепочка учителей. Они очень часто олицетворяют собой такие же черты и качества, которые так искренне, так жгуче желала привить вам ваша мама. Но в силу нашей кармической обусловленности с нашими родителями и того факта, что мама представляет собой сукупный образ нашего опыта души, который мы накопили на земле, мы забываем об этом. Мы забываем о том, кто мы есть на самом деле и кем являются окружающие нас люди. А это ангелы, ангелы. Почувствуйте, положа руки на сердце, глубокую благодарность ко всем тем людям, которых вы называете учителями, за то, что они сеяли семя знаний, качеств, сил в ваше поле, ничего за это не ожидая, Вы же при этом так много получили, но очень много об этом забыли. Пролейте сейчас дожди своей благодарности на это поле, где лежат эти алмазные семена. Ваша мама вынашивала вас под своим сердцем, берегла и хранила, как радуга, она светила вам разнообразием красок мира, проявлялась как могла, как умела, делилась тем, что у нее было. И всегда, независимо от обстоятельств и событий, была на вашей стороне. Даже если вы этого не понимали, глядя на жизнь извне. Почувствуйте сейчас через связь с вашим любимым учителем, если он у вас есть. Связь со своей мамой. Связь со всей планетой. Связь с живой энергией, с матерью мира. Связь с собой душой. С собой душой.